Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер! У нас сегодня пятая встреча. Ну, для нас пятая, вы-то, может быть, смотрели значительно больше. Мы с вами говорили о детках от 3 до семи лет. Мы поговорили с, вам, с вами о питании. Как нужно их кормить правильно, движение, когда их укладывать спать и когда поднимать. Так, в чем еще понимаете? Отношения говорили? с водой. Да, вода, что это очень важная часть, огромная часть. И сегодня настало время. Хотя не знаю, может, что это начать, надо было с этого, но мы так решили. Отношения в семье, обстановка в семье. Ну, и, наверное, когда мы э, сами определили эти темы, я подумала: ну, наверное, будет самая скучная тема. И когда, да, Вик, и когда мы начали размышлять и влезли в интернет, мы поняли, что там такое обилие информации, любой, всякой совершенно, что нам делать нечего. Если мы будем повторять, перепивать, то, как в том анекдоте, да, Абрам, ты пойдешь на Битлз? Да нет, не пойду. Почему? Не люблю, как они поют. Почему? Ну, поют фальшиво, неритмично и гундосят. А ты был, слышал, да нет, взял по телефону, напел. И вот как бы, чтобы нам эти перепевки, уже у нас не было перепевок, мы решили подойти с другой стороны. Все можете вы прочитать в интернете, в литературе, как нужно делать правильно. А мы решили поговорить о ситуациях. Есть угу. конкретные ситуации. И вот как в этой ситуации ведут себя эм, мамы. Прошлом, и бабушки в настоящем советские бабушки как мы себя вели и что мы делали с ребенком и что теперь э, какие правила у нашей молодежи вот поэтому мама и бабушка встретились Собрались. и начинают разговаривать мы будем крайне вам признательны и благодарны если вы подключитесь к нашему разговору Будете задавать вопросы и вообще хоть чего-нибудь говорить по этому поводу. Пишите, реагируйте, потому что, ну, иначе трудно. Итак, Виктория, так, я хочу вам вот что у вас спросить. Ну, первое, самое главное, до трех лет ребенок у нас с мамой. То есть вот все только с мамой. Что для него мама? До трех лет и после трех лет. Да вообще, что такое мама для ребенка маленького? Ну, вы знаете, я думаю, что лучше сказать словами одного психолога, который недавно мне попался на глаза, Мария Бразговская, наверное, многие, может быть, ее знают из Инстаграм. Вот такие слова. Я у нее прочитала, и прям тушь запала. Материнская любовь это единственная любовь, которая направлена на расставание. Я буду держать тебя, я буду любить тебя, чтобы ты вырос и ушел жить свое взрослое, отдельное и счастливое. Вот как бы так все сделать, чтобы это у ребенка сложилось. А самое главное, как еще принять себе вот этот, в голову вот эту мысль, чтобы ее принять и понять, что да. тебе с твоим ребенком драгоценно придется расставаться. Итак, ну... Предлагаю э, сейчас какие-то вот такие ситуации наши разобрать, да? Ну, да. Ну, любую ситуацию, которые, вот, как я себя вела, как вы себя ведете, да, и я думаю, что люди нас поддержат. Я ну, думаю, давай что для этого мы можем перенестись мысленно на детскую площадку, ага. да, где всякие ага. разные ситуации встречаются. Подождите. Итак, представьте себе, ваш драгоценный ребеночек которую вы оберегаете и дома ну сначала все хорошо когда он у вас на руках и в коляске все вообще нормально прекрасно но дома вы уже более или менее определились вы закрыли там розетки все вы убрали все стеклянные вещи до чего может ребенок дотянуться когда он пошел вот в общем более или менее все как-то под наладилось. контролем да и вот вы эту драгоценность уже не выносите и не выводите в коляске, а оно выходит ногами, и вы выходите в мир, и этого драгоценного маленького ребеночка, он тоже в мир вышел, а там дорога, бактерии, жуткие притом, песочек, а в песочке... Радная. Кошки могли побывать и вообще неизвестно кто там дети ходят другие там дети, которые могут обидеть нашу драгоценную вот это вот существо да? там качели. качели а там еще бывают горки и разные другие вещи Очень страшно и что в этой ситуации делать да я не знаю, что делать. Давайте просто вот обсудим, например... Ну хорошо, вот он вышел. Вот, например, что? Вот такая ситуация. Детская площадка для маленьких детей со специальным покрытием, чтобы дети, если падали, было не больно. А на эту детскую площадку пришла мама со своим сыном. А вот ребенок полез там на какие-то горки, а мама начала разговаривать со своей знакомой и на пару секунд буквально отвлеклась. В это время ребенок с огромной радостью вскарабкался на самую высокую лестницу, одной ногой там как-то закрепился, балансирует и кричит «Счастливый и довольный! Мама, посмотри на меня!» Ну, маленький ребенок, естественно, там года может три, около четырех. Мама автоматически поворачивается на голос и кричит «Быстро слезай! Ты сейчас упадешь и разобьешься!» Он еще пытается привлечь, мама, подожди, посмотри, она срывает его с этой лестницы, чуть-чуть как-то так подшлепывает и говорит, никогда не смей никуда больше лезть. Что? Как, ну, скажите, что мне нравится в этой ситуации? Чтобы я сделала, да, ты хочешь ну, как-то? Да. А, да, но неприлично девушка себя вела. А, mm -hmm. Чего она орет на ребенка? Это плохо, no, зачем она это его шлепнула Мы да. против. Левчина. Это не значит, что мы не шлепали никогда, но сейчас мы против категорически. А, что бы я сделала? Mm -hmm. Ну, я бы не кричала. Нет, я ну бы конечно. тихонечко подошла, сказала, что вот это страшно. Ну, первое, что я бы его схватила, и стащила бы его оттуда. Но это было на бы тихо. Горки. Да, это опасно. На детской горке. На детской я горке. Утащил, ну, на детской горке, uh -huh. да. Ну, может быть, это не очень опасно, но, но я бы стащила. Все тащат, и я стащу. Я стащила бы. Угу. Я бы, конечно, тоже сказала, что это опасно, что туда нельзя и вообще никогда, потому что... А он что делает? Он орет. А, и он опять лезет туда. Да, или и что хочет. И я его оттаскиваю, а он не слушается. Это меня еще больше раздражает. И тут я понимаю эту маму, которая вопила и орала на этого ребенка. Ну... А ребенок-то что чувствует, как думаете? Вот вы знаете, в этот момент, наверное, мы вообще о нем не думаем, потому что здесь больше всего я думаю о том, что мне страшно, я, я боюсь. боюсь. И э, при этом вот я вижу, что девушка орет, она неприличность. Ну то есть я думаю о том, что мне, мне страшно, и страшно и что, и что подумают публик? окружающие, если я буду орать. А он-то что? Зачем он туда летит? И зачем? Давай думать. Ну, я думаю, что тут такая ситуация, что ребенок в этом возрасте активно познает мир и самого себя, свои возможности, да? Он лезет, чтобы освоить что-то новое, удивить маму или папу, которые рядом, или еще какие-то близкие, да? Это продемонстрировать, получить одобрение и закрепить в своей голове вообще на будущее все эти успехи. И тут бац! Слезай, ты плохой, как бы, да, ты что-то делаешь не так, я волнуюсь, больше так делать не надо. Ну, и в итоге мы что делаем? В итоге, что это для будущего? Голос из зала? Николай, Николай Васильевич. Васильевич. Вообще, когда две женщины разговаривают, мужчины сидят рядом. Вот у нас рядом сидят, да, сидят мужчины, сидит Николай Васильевич, и вот мы к нему обращаемся. Так, что это для будущего? Ну, это очень важно, потому что важен период с трех до семи лет. Вот в этот период, как вы и сказали, ребенок очень активно познает мир и отношение к миру, отношения к другим людям. И вот конкретно этот случай, он, конечно, показывает стремление ребенка к самоутверждению. И к успеху, понимаете? Ну, и а, как бы, разрушать вот это стремление нельзя. Почему? Потому что у него а, закрепится определенный стереотип, который он понесет в сво свою взрослую жизнь. Угу. Или это будет а, именно отсутствие и опасность того, что вот, как бы, я буду что-то преодолевать. Или наоборот, это будет поощрение, и это закрепится как стремление к успеху и как бы, движение вперед. Поэтому я уверен, что останавливать и наказывать ребенка никак нельзя. А что нужно сделать? Что там говорят ваши умные современные психологи? Ну, хорошее решение этой ситуации, я думаю, сказать ему, ты молодец. То есть, сделать так, чтобы он понял, Поддержать мама его. видит, ты молодец, ты делаешь отлично. Но так как мы понимаем, что это горка, да, и что его нужно научить безопасности, мы скажем ему, там, к примеру, Саша, держись крепче. Эту ногу ставь сюда, руку сюда, то есть мы чуть-чуть его учим, да, чтобы это было безопасно, и он не упал. И говорим ему, я здесь, я рядом, делай, что хочешь, да, мама рядом. Все, таким образом мы формируем у человека а, стремление, да, то есть он не будет оглядываться, плюс еще, да, Николай Васильевич, он не будет да, оглядываться, Мам, маме плохо, я, наверное, не буду делать, да. То есть он спокоен, за ним тыл, который его поддерживает. На них уже энергию тратить не надо. Так. Лезь, помни о том, что можно учиться делать это безопасно, ну, если мы вот о так, каких-то таких физических делах, да? Держись крепче, а ты не, а ты не сейчас упадешь. Есть разница, да? То есть тут мы верим, тут успех, тут сила, а тут ты сейчас упадешь. Вообще никто в меня не верит, ну, и, я реально, и я реально упаду сейчас, Да. То есть, вот, пожалуйста, кого вы хотите сформировать. Понятно. Так, ну что, давайте еще какую-нибудь ситуацию. Народ, вы пишете что-нибудь, нет? Никто не написал никаких ситуаций. Ну, продолжаем -то. Мы продолжаем. Зимняя пора тоже подкидывает ряд примеров. Вот давайте я вам расскажу, да? Снег выпал, вот сколько там неделю назад, да? Много. Ну, да, немного. Ну, он у нас был. здесь как бы в центре города снега не так уж было много, но он был. Вышли мы с детьми на улицу, тут же они упали в снег. Там чуть-чуть грязи так ну, примешалось немного. Счастливы, валяются. Подходит мужчина добрый и говорит. Так, немедленно встаньте. Сейчас вся одежда будет вообще в грязи. Маму, не слушаетесь, ведете себя плохо. Что за девочки? Правда, мам? У меня спрашивает. Я говорю ему. Идите. Идите, все хорошо. Дети, продолжаем валяться. Какая-то мамаша не в себе. Может, правда, не в себе? Ну, первый вопрос. А в чем были одеты дети? Если, например, я... Только купила новый комбинезончик там или какое-то красивое, не платьишко зимой, а что там, пальтишко, шубку. И вот оно упало прямо вот в грязный снег. А, подождите, в чем чья это вообще проблема, что вот была куплена эта одежда, ребенка или ваша? Я очень старалась красиво. А вы видели купить. на улице снег? Видела. Так, подожди, а там если он вдруг он заболеет? А, какой кошмар. От чего? От ну того, вот он валяется он на земле, Валя. на холодной, это на снегу, да. в грязи. Испачкался. Нет. Э -э ну, Ольга Васильевна, давайте вот как-то посерьезнее, да? С сейчас огромное количество одежды, которая предназначена для всяких разных вещей. То есть ты считаешь, что это ну, нормально? Есть, он вышел, вот он. Катается. Вы посмотрели на улицу, там снег. Вы уже предположили, что надо как бы прилечь будет в этот снег? Угу. Ну, наденьте ему Хорошо, бельеньку. Вот хорошо. Допустим. Ну, а почему мне не надо его останавливать здесь? Что вы сейчас валяетесь в снегу? Ну, нет снега. Да, ну, да и валяться вы... не хочется, нет. А как часто вы встречаете взрослых, которые получают удовольствие от жизни? Вот прям по-настоящему? Ну, это упасть. если в Новый год и... Выпить шампанское. Да, пару и То есть валяются. Ну, так для собственного удовольствия просто вышел и вот упал, ну, нет. Ну вот, если позволять, если просто так, да, теория, например, если позволять детям... То что будет? Получать удовольствие что они жизни? Там? Они видят, они замечают, они радуются, они понимают, что это можно делать. Почему нет? Что это нам дает для будущего? Что нам дает никак? Или, или, ну, ее пусть не валяются. Или пусть не валяются. Лужи обходят. В про лужи я тебе носят. сейчас расскажу. Про лужи, да. Про... Ты тоже, да, про лужи рассказывала? Да. Хорошо. Допустим, так. Допустим, мы разрешили. Дальше что? Что ты дальше сделала? Где? Вот сколько они валялись там Да, ну, просто повалялись. И а все. потом что? Ну, ну снежки побросали, покидали. Ну, и и Только они мокрые стали от этого снега. Нет? Ну, ничего страшного. Костюм, ну, и, ну, и что? Не ну, промокали. немного промокли даже, пришли там. Ну, это не проблема. Угу. Если это позитивное, если это хорошее, что там было с сапогами и радостью, вот-вот-вот, иммунитет, как надо поднимать, дети рассказывают. А, там не иммунитет, там было так. Вообще дети, конечно, ведут себя, как же животные дети, как говорят актеры, их переиграть невозможно, они ведут себя естественно. И вот у меня тут, когда Вика начала рассказывать о лужах, mm -hmm. о лужах это будет рассказ такой, да? Вы как вы примерите лужи. Ну, в общем, с лужами такое дело. Представьте, вы выводите ребенка гулять, идете рядом, и он лезет по луже, прыгает, все, брызги вокруг, ну, в общем, сам грязный, мокрый, вы тоже заляпанный, а тут, если еще идут прохожие, и им достается. Mm -hmm. И вот у меня тут две картинки такие. Если позволите. И моя собака и моя внучка. Так. Моя собака, которая очень умненькая была, лабрадор. Мы идем с ней, дождь жуткий, я тороплюсь, мне нужно ее выгулить, вернуться, отвести ее и на работу. И поэтому я иду и говорю, Чанга, только по тропинке. Только по тропинке, не смей никуда лезть. Она идет чинно и благородно по тропинке. В какой-то момент я беру телефон, она понимает, что я отвлеклась, тут же спрыгивает в лужу. Вот так вот вся, я, конечно, уже заляпана, она тоже, она вся в грязи, тут же выскакивает, когда я сказал, Чанга, она выскакивает и снова вся в грязи идет по тропинке. То есть она сделала свое дело. То же самое с Лили. Вот, удовольствие получили. Что да? сделала Лиля? Лили еще хлеще. Она, значит, идет в сапогах, которые ей жмут. Реально. И говорит, «Мам, так жмут сапоги, давай скорее до дома. И уже, когда они подходят к дому, она лезет в лужу mm -hmm. и начинает мерить лужу. Мама спрашивает, Лили, вот ты только что говорил, тебе жмут сапоги. И вместо того, чтобы идти домой быстро, mm -hmm. ты лезешь в лужу. Mm -hmm. Так у меня они меньше болят. Она говорит, от чего это интересно? От радости. Вот. Я вам и говорю, повышение. Вот как понять, даже... что то, что она облезла в лужу, принесет ей такое счастье, такую радость? Что вы делаете с лужами? Ты рассказывала, мне очень понравилось. Ну, как-то было выяснено опытным путем несколько лет назад, что дети обожают лужи. И, конечно, тоже первая моя реакция была, нет, не надо, там что-то сейчас произойдет. Но потом, когда я увидела умоляющие глаза, которые, ну, мама, ну это же просто класс. А еще они неплохо говорили, а глаза-то все говорят. И я думаю, почему нет? Давай попробуем. Специальные костюмы надели на них, там, сапоги и пошли вот по нашей центральной улице гулять. Тут мы учились как бы параллельно договариваться, в эту лужу можно наступить, это слишком глубокое, вдруг воды хлебнешь как-то, ну, не очень. Вот прохожие, если они идут, давайте останавливаться, не брызгаться. Ну, то есть какие-то правила сразу, чтобы это не было такое, что вот выпустили, давайте тут всех водой залейте и все такое. Прыгали, счастье было невероятное. Просто необыкновенная. Ну, тут еще, наверное, речь идет о запретах, да? Что нельзя да. запретить? Ну, что, ну, лужа, ну, хорошо, в лес, и правда, что тут это, такого -то? Ну, речь о запретах, о том, что можно договариваться, если тебе что-то хочется, и это такое вот, да, может, там, кому-то повредить, кому-то не понравится, да, что-то там с одеждой, опять же, происходит. Это можно обо всем договариваться и проговаривать, и учить тому, чтобы вот принять решение. Ну, да, и вот лужу эту померить как-то, и, и вот... Other... Ну да, и, собственно говоря, уже отсюда начинаются какие-то правила <cancelled> договоренности и принятие. Вот, вот захотелось лужу, хотя вообще ничего тут умного нету, так, как бы, на наш взгляд, boobs, да? Не <Taxmedettes> проблема. Yeah. <Bispoody> <S void> no like <start> uh -huh. Ну да, и <messed my take> потом, then, вот мне кажется, это действительно как бы вот на этой луже мы учимся договариваться с собой, с мамой учитывать людей, окружающих, которые идут и, и о них нужно позаботиться, ну, ну то есть когда трехлетний ребенок скачет в луже и видит ну, тетю, которая идет, он останавливается и говорит мама, мы подождем. Мне кажется это прям да, очень это хорошо. Это правда крутовато, прямо даже, что ребенок понимает вообще ну, уже да. в этом возрасте, да, в такой момент, что он понимает. Ну сначала, естественно, может быть они повторяли, да, что говорили. Так горку лужу. Так снег, снег. обсудили. Снег. Ваша э, тема любимая там конфетки на ночь поесть, э, и... шапочку снять и... на морозе. Да, вот у -у -у. это меня, конечно, очень интересует. <с вот все и, кстати, все пять встреч наших у меня внутри меня было какое-то несоответствие. Так. То есть я понимаю, что говорят правду, э, что нужно правильно питаться, тем более ребенка кормить. Вот согласна с каждым словом. Я только не понимала одно. Я знаю, что научить ребенка можно. Можно ему сказать, как вести себя, что есть, как спать. Но если ты сам будешь делать все не так, то он будет повторять тебя, по сути. Поэтому, если я ребенка в 9 укладываю, я сама ложусь в два. мне что делать? Мне ребенка до двух часов 8 ложить. Или укладываться вместе с ним? Что делать? Хорошо, другой вариант. Например, ребенку нужна вот пища, не соленая, не сладкая. Или, предположим, у него аллергия, ему нельзя конфеты. Бывает, да. Ну и что теперь? Вообще жизнь закончилась, вообще ни, ни, ни конфетки в доме, ничего. Или есть себе и говорит, тебе нельзя. Нельзя и всё. А мне можно. А мне можно. И вот молотить эти конфеты. Ну, ну вот, я думаю, такое здесь... Решение. Это естественно в один день не происходит. Ты прям вот ты такая прям умная, да? Сейчас прям тут вот это все говоришь. Конечно, это очень такой длительный процесс, как бы со всеми этими вещами. Но, возможно, договариваться только если вы воспринимаете своих детей на равных, ну согласно их возрасту, да? Все проговаривается и обо всем можно договориться. Есть такие вещи, которым детям нельзя однозначно, потому что они дети. Вы объясняете, организм растет, то-то то-то происходит. Ну там зависит от пункт. ситуации. Можно мне при ней есть съесть конфету, или лучше не провоцировать? Ну, вы так садитесь, говорите себе Я вроде бы взрослый человек, дай-ка я подумаю. У ребенка аллергия вроде бы, ну, а может и нет, У -у -у. кто его так знает, да? Ну, да. У ребенка аллергия, наверное, ей будет неприятно, да, если я сейчас достану конфеты и буду есть. И я говорю, мы тоже не будем есть конфеты. Ну, там, в какой-то ситуации где-то, так как у меня нет ну, аллергии, не я могу съесть, А конечно. со сном чего, вот скажи мне? Со сном то же самое, вы договариваетесь, вы объясняете. Детям нужно ложиться спать лучше, да, в 9 часов, потому что вот это, вот это и вот это. Я человек взрослый, у меня... После девяти, например, до одиннадцати, два часа, есть работа, которую я буду делать, как взрослый человек, как мама, там, готовить, или там готовиться к работе, или стирать, или что угодно. Вы это все рассказываете, проговариваете. Ну, я помню, что мы еще договаривались так, поиграй со мной, я говорю, ну, у меня ну, работа. Ну, да, я это говорю, мы хорошо. с Николаем Васильевичем ритуалы, конечно, эти, помните, мы да. говорили, что мы выделяем специальное время. Да. Но я еще туда объясняла, что uh -huh. э, хорошо, я с тобой поиграю, потому что тебе в 9 нужно будет лечь, а у меня там будет еще пару uh -huh. часов, и я поработаю. Так договорились, да, только ты -то сразу идешь, да, договорились. Ну было правда такое, правда, ну, правда. Вот, и мы с Николаем Васильевичем, помните говорили, что мы обязательно выделяем вот как бы с мужем время перед сном, чтобы поиграть, полностью посвятить э, свое время общению, угу. и тогда уже ребенок не будет цепляться в тебя в общем, или что-то. Что детьми да, надо заниматься. Ну, да, это как бы такое. Тут дело такое. Угу. И опять же, да, то есть мы учим ребенка и на будущее чувствовать свое тело, свои потребности, потому что мы каждый раз им рассказываем, что происходит в теле, если вот это, если вот это, если вот это. Ты хочешь пить? Нет, я не хочу пить. Мам, что я хочу? Ой, да, с этим, конечно. Вот еще, кстати, да, вот про шапку мы начали говорить. Шапка. Допустим, зима. Я не хожу в шапке. Но холодно. Ребенку одеваю шапку. Ребенок смотрит на меня и говорит. Ты же без шапки. Почему я должен идти в шапке? Да? Потому что я взрослая, а ты... Потому не... что я так сказала. А фильмы приготовили, Игорь? Ну, конечно. Вот. У нас еще сюрпризик. И... А, потому что я так сказала. Угу. Вот. Так вот, смотрите. А, когда мы... Объясняем, да мы должны опять же объяснить ребенку, почему я все-таки иду без шапки, а он в шапке. Но здесь, по-моему, очень сложно. И тут я могу только напомнить вам наши любимые анекдоты. Из этого помните, как бабушка кричит ребенку сверху. Быстро домой! Ребенок подходит, поднимает глаза и говорит, бабушка, я замерз. Нет, Нет, ты проголодался. То есть нам всегда Надо. лучше знать, что нужно этому ребеночку. Ну, а тебе спать без объяснений. Не есть конфеты, без объяснений. Шапку надеть, без объяснений. Вот это да, получается. А если вы все время в диалоге, и, и, и, и причем нормальном диалоге, они там сю сю сю -му -сю, сю вот это все. Кстати, я а щу-сю-сю-му-сю-сю. Надо. Да. А, по, Мы что... покушали. Да, Вы об этом, да, да? да, я и про это. Когда мы, конечно, когда ребеночка тоже драгоценность наша, и он всегда маленький, и сколько бы лет ему не было, он все равно вот золотой замечательный, а особенно в таком вот... В нежном возрасте мы к нему как обращаемся? Чем моя ляпочка, чи моя а холёсечка. И вот мы начинаем уменьшительно, ласкательно троллялюшечки. И не только к нему. Мы говорим, мы сейчас покушаем кашечку, супчик и троллялюшечки. Мы причем, да. Это есть такое. Вот это есть. Чем это вот, вот что это даёт ребёнку? Почему этого не нужно делать? Чем это Мы с вами вначале говорили, что... Вся жизнь родителей с детьми посвящена тому, чтобы научить их жить самостоятельно, от себя отделить. Не мы испачкали подгузник, а ты это сделал, понимаете? И чем И это черемада? Ну когда мужчина 50 лет от роду спрашивает у мамы: "Я голодный?". Ну чем это грозит, да? Но тем, что он не будет самостоятельным, что он опять же не может принимать решения, он не знает потребности своего тела. Он не знает, что он чувствует. И, соответственно, вот вырастают люди-пациенты. Паци... Люди, Ладно, хорошо. Что еще мы хотели смотреть с тобой? Ну, такая тема, знаете, вот про детская площадка. Там все наши истории. А, на детскую площадку. Мы говорили о том, что игрушки отнимают, обижают. Вот с этим у нас такие с вами были, да? Ну да, уже когда он выходит и начинает, вот в социум выходит, и начинает uh -huh. общаться со своими сверстниками, вообще в миру. Но это возраст именно вот как нам объяснял Николай Васильевич, возраст, когда ребенок активно себя осеняет. А что вы, Николай Васильевич, говорили о мозге? Как он вот вот эти этапы развития мозга uh -huh. до трех лет из трех лет? Да, здесь очень важный момент. Это реально научные факты, uh -huh. что есть этапы развития мозга. То есть вот до трех лет практически ребенок, он сконцентрирован на себе и на своих желаниях. Угу. А с трех до семи лет именно происходят физиологические включения, созревание мозга, включение определенных процессов, когда, примерно, с трех лет ребенок начинает именно познавать мир. Угу. Есть, вот, познание, это общество, это ну, как бы, общение с людьми и, и, себя, общение, и себя в этом мире. Э, да? Познание себя происходит чуть позже, чуть позже, познание себя, У -у -у -у. а вот приходится познание мира и людей в этом мире. Вот этот период а, с 3 до семи. Контактировать он У -у -у. начинает, да? да. И вот, что очень важно еще, именно э, в этот период закладываются основные стереотипы взрослой жизни. Вот. Вот. То есть это очень говорим. важно. Казалось бы, такие вот э, вещи, которые вы обсуждаете, ну как бы бытовые, повседневные, но правильное э, именно, э, воспитание ребенка, то есть правильные, правильное отношение родителей к ребенку uh -huh. и к тем действиям, которые совершаются ребенком, и на правильное отношение родителей uh -huh. формирует у ребенка все э, вот эти вот, э, скажем, ситуации, которые он будет решать во взрослой На жизни. Взрослой жизни. Или он да. будет ошибаться, или он будет со, э, именно принимать такие решения, совершать такие действия во взрослой жизни, которые будут привод, приводить его к успеху. Вот, ну, а поэтому успех надо успех. быть особенно, так вот сказать, трепетно наша... осторожным. Да. Вот наша тема, И... Васильевич сейчас за нами проследит. Сейчас Смотрите. он за нами проследит. При... Вот. Про игрушку. Да. Вот это прям формирует точное. Что-то формирует. Вышел мой драгоценный ребенок. Замеч... Замечательной драгоценной... игрушкой да. на площадку. К нему подходит твой драгоценный ребенок, даже младшего возраста, и начинает тянуть эту игрушку. Uh -huh. да? uh -huh. А мой не отдает ее ни в какую. Uh -huh. Uh -huh. Что делать? Ну, что вы будете я делать? Я тебе буду да? Скажу, как тебе не стыдно, деточка моя драгоценная? Дай ребеночку маленькому поиграть. Ты видишь, он малыш. А -а -а. Ну, он поиграет и отдаст. А -а -а. Что тут такого? Нет, То есть, как бы, почему я это делаю? Хочу знать, чтобы он не был жадным раз. Так. Чтобы он не обижал маленьких. А он чтобы... прям обижал прям, да? Нападал практически. Ну нет, но не давал. Вот у меня такое представление. И выглядит это очень красиво для других, что вот бабушка молодец. Она не стала заступаться за хорошо воспитанная. Да, бабушка хорошо воспитанная. тоже. А ваш-то что? Ну мы уже поменяли, да? Вопит и не хочет, и начинает биться за свою игрушку. что? А я-то могу даже вырвать эту игрушку О, и отдать другому. Ну, ну, ну не да. знаю я Уже как-то пошло. Да, уже не туда меня понесло. Так. А что надо? А как ты делаешь? Современная психология научила меня. Да, рассказывай. Вот, значит, возвращаем. Моя Ева играет в игрушку. Ваш благородный принц отнимает. Так. Я смотрю на Еву. Если она как-то ситуацию там решила свою сама, то, ну, ничего ну, не Ну, отдала или не отдала, там он Если я вижу, что она игрушку отдавать не хочет, и какая-то борьба завязалась, я подойду, ну, там, присяду, да, чтобы с детьми на один уровень выйти, и спрошу у нее, ты хочешь отдать игрушку или хочешь играть сама? Если она говорит, я не хочу, хочу играть сама. Вот, настала пора научить ребенка обращаться со своей собственностью. Я ей говорю, говори мальчику, я хочу играть в эту игрушку сама, я не хочу тебе ее давать. Уходи, спокойно. И вот так повторяем раз за разом, говори так, говори вот так, не отдавай. Он тянет, например, продолжает тянуть дальше. Конечно, это уже ситуация не для слабонервных вот таких Совсем вот людей. Совсем не для слабонервных. Людей, ты берешь свою руку, кладешь на руку Евы и говоришь, держишь и говоришь, держи крепче, не отдавай. Ты же не хочешь ее давать, держи крепче. Ну, он опять тянет. Да? А с той стороны я сижу и все это вижу. Ещё, да? Тогда я говорю вам. Но тут понимаете, очень важно, без всяких вот этих вот эмоций. Это же тоже ребенок, да, мы же не хотим его обидеть другого. Поэтому спокойно я говорю. Понимаете, вот ваш малыш. мальчик, малыш хочет забрать игрушку, Ева не хочет моя отдавать, поэтому, пожалуйста, сделайте что-то вот, чтобы он это завершил, отдал нам. Ну Вариантов что? мало, что сделать. Я та понимаю, самая мама. что, конечно, мамы, бабушки могут быть недовольны, но здесь просто стоит выбор: мой ребенок или чужой ребенок. Я всегда хочу быть на стороне своего ребенка, да? Она должна знать, что я одобряю ее поступок, я на ее стороне, она расслабляется и учится принимать решения о своей собственности сама. Хочу – отдаю, хочу – не отдаю. Меня ругать никто не будет, никто давлеть не будет и заставлять меня не будет. Уважение растим. Да, согласна. Умение выбирать растим. Жадность здесь, где... Если я хочу, делаю выбор, хочу, нет. Я разве обязана все отдать, когда они хотят? Нет, мы же тоже с вами не отдаем. Вы идете по улице с прекрасной сумкой. Милая, добрая женщина подходит к вам, знакомая, и говорит Ольга Васильевна, ну дайте-ка мне поносить сумочку-то вашу. Совсем ее содержимое. Ну да, конечно, что же нет Бери больше, Ольга Васильевна не жадная. Ну, <связь> Не дам. Ну, вот не дам. Нет, могу какую-нибудь другую завтра. Завтра. Другую. Вот понимаете, в чем дело? Я заметила, что, на ну, процентов 80 на детских площадках, вот, родителей, вот, ну, почему-то как-то папы Жертвуют своими детьми. Папа, вот, они, видимо, хотят мужественных, сильных парней вырастить, и они почему-то... Отдай. Почему -то, Отдай. Ты что жадная, это девочка. Вот, то есть они думают, что это прекрасные вещи они проделывают. Вот, если ну, начинается драка. Если начинается драка, это очень хорошее дело. Как вот вы воспитываете, э, как вот, что ребенку нужно сделать в этой ситуации? Мы в какой-то момент ходили на детские площадки, э, и я прям так и ждала, когда же что-нибудь замутиться, чтобы вот. Э... Однако мамаша еще так. Я согласна с тем мужиком. Но надо оттащивать навыки. Странновато. Только практика. Где еще ребенок научится? Но слава богу их было не так много. Здесь есть две стороны. Мой ребенок проявляет агрессию и хочет забрать у кого-то что-то, да? И вообще что-то там произошло, как-то началось. Это, это, это нельзя как бы оставлять. Да на да да. Вот эта ситуация, Вика. Да. Вот смотри, да. когда твой ребенок отнимает, хочет отнять ну, игрушку, естественно, у такое тоже что было? ты делаешь в этой ситуации? Я тоже какое-то время выжидаю смотреть. Ты же на стороне своего ребенка. Но вдруг они договорятся, может, должны драться? Хорошо, не договорились, не договорились, она все равно тянет, он не хочет никуда. Да. Отдавать. Она даже стукнула, например, уже там как-то чуть-чуть. Я подхожу за Стукнуло руку. Стукнула чуть-чуть, это сильное выражение. Ну, я надеюсь, что нет. Ну ладно. Но может быть было так пару раз. Я подхожу, беру ее за руку и говорю ей: "Злиться можно, драться нельзя". Девочка тебя обидела, тебя что ну то есть я начинаю с ней разговаривать и, и ей называть эмоции, которые она испытывает. испытывает, потому что она, они же не знают, еще, особенно когда совсем уже там 2-3 года, вот эти, да, дети не понимают своих эмоций, они что-то испытывают, как это называется, они еще не знают. Мы что должны делать, вместо того, чтобы в панике бегать и ужас какой, научить, он тебя ударил, или он отобрал твою игрушку, ты расстроилась, ты разозлилась. «Злиться можно, скажи ему, мне не нравится, что ты со мной так делаешь, мне не нравится, что ты мои игрушки отбираешь, но драться ты не можешь, он на тебя не нападал». Угу. «Мне нравятся эти фразы». «Я прям сама же такая гордая». «Да, надо как побольше, я тоже буду, как ты, может быть». «Так, хорошо, а если другой напал и дерется? То есть здесь мы воспитываем э, в человеке, да, в вот будущем уже взрослом человеке, да, да. Э, какие чувства. Ну, Во-первых, во различать свои эмоции. эмоции. То есть если ты знаешь, что ты чувствуешь, то уже, уже будешь дальше-дальше все учиться э, их контролировать, э, ими владеть, как говорят, да, вообще. Что-то такое уже осознанное делать, чтобы угу. как-то выходить из ситуации. Угу. Во-вторых, ты учишься не допускать в отношении себя своего тела тоже каких-то там действий, которые тебе не нравятся, да? А теперь такой вопрос, да? Ну, очень хорошо помню, хоть так. это было многие годы назад, но тем так. не менее. Мы заходим в магазин игрушек, ребенок у меня просит купить какую-то игрушку. Я говорю, нет, у нас, во-первых, есть такая же, просто забыл. А во-вторых, у нас что-то вот пока вот с деньгами не очень. А игрушка дорогая. Ну, хорошо. Спокойно расходимся. Угу. Мы уже собираемся уходить. Здесь девочка поменьше. Начинает конючить какую-то игрушку у мамы. Мама говорит, нет, нельзя. Девочка совершенно спокойно, без крика, ложится на спинку, удобно пристраивается на пол. Потом начинает топать ногами и хлопать руками и вопить. У Я нас... так и не поняла, были там слезы или нет. Мама, конечно, не выдержала, мама купила эту игрушку. Ладно, только ради бога вставай. Uh -huh. Мы выходим, еще не успели выйти. Uh -huh. И мой ребенок проделывает тот же номер. Uh -huh. Он uh -huh. также uh -huh. аккуратно укладывается, uh -huh. начинает вопить. Ну, мы решили эту ситуацию как-то там вот просто вот с большими нервными перегрузками, mm -hmm. но решили. Я объяснила, что вот сейчас денежек нету, потому что нам надо то-то mm -hmm. купить. В общем, мы как-то успокоились. Мы, мы, да? Мы как-то успокоились, как успоко... мы, да, мы, да, мы да. потому что я больше всего mm -hmm. переживала. Mm -hmm. А потом, когда ребенок переживает, переживают, естественно, mm -hmm. мама и бабушка. Но, тем не менее, вот это я видела не однажды. Как вы с этим но то, что вы описываете, это все-таки, знаете, когда девочка все посмотрела и преднамеренно как бы легла, это то, был я думаю, расценно. что просто ее маме нужно посмотреться в зеркало, как-то оглянуться. Видимо, мама тоже какие-то там ложится, но чего она требует. Но это как вариант. Но это как бы такое поведение, границы. Это вот истерика, но это как бы истерики же разные бывают. да? У меня, например, мои девчонки очень часто впадали в истерики, но ну, как бы большей частью это были истерики физиологические, вот как бы старшая не выдерживает, если очень хочет пить, и если хочет есть, вот только сейчас начинает учиться с этим справляться. Со стороны, конечно, для людей это выглядело, она в истерике, невоспитанные дети орут, она могла посредине улицы прям залечь на центральной и начать орать, и прям биться головой, ну, руками, ногами, и прям вот орать. Вообще, это могло быть что угодно. Хочу есть, хочу пить, да и то, да это. Однажды за нами бежала добрая женщина. Здравствуйте, если вы вдруг нас увидите. И... А их всегда есть у нас? Да, и просила, вот так доставала кошелек, деньги оттуда. Умоляла, купите ребенку булочку, она так хочет булочку, вы монстры не покупаете. Вот, ну, что вы, ну... Это кто сейчас лежит на полу? Ребенок. Я вижу, если вот голова не отключается от ужаса и что подумают люди, это ну тоже у всех такое было, что просто ты понимаешь, что она хочет есть. Вот пока мы сейчас до дома не дойдем, это будет продолжаться. Единственный метод, ты ее берешь. Иногда, кстати, такие истории были, что взять невозможно. Она так вырывалась, что если ты ее, ну, как бы держишь, она может упасть и ну, удариться mm -hmm. головой. Mm -hmm. Иногда она лежала, а я сидела рядом на корточках и говорила, я здесь, ты сейчас чуть-чуть проорешься, и мы пойдем домой. Ну, вы понимаете, тоже люди приходили, говорили, страшные люди, на мой взгляд. Сейчас полицейский придет и тебя заберет. Правда, мама опять? Я, женщина, идите, полицейский за вами сейчас придет. Она лежит и ей хорошо. Вот она орет, все будет нормально. Ну тоже вот эти добрые женщины или бабы. И едят. доходите до дома? Просто бережка в какой-то момент, когда силы иссякли, берешь как-то там, как возможно. Доходишь до дома, кормишь, и потом просто сидишь и разговариваешь, что вот ты так делала, лежала, хотела есть, так все плохо, не справлялась. Но вот это все к тому же, кого мы растим, тот, кто понимает или кто не, не, не понимает, что с ним происходит. из-за ну, да. ну, это как бы физиология. Из-за а, да, игрушек, да, из-за игрушек это только, опять же, объясняешь. Угу. Мы не планировали, мы не хотели, угу. это будет в другой раз, понимаете? Ну что, дорогие друзья, что здесь, что здесь можно сказать по этому поводу? Николай Васильевич, он напоминает нам про мужчин. Николай Васильевич, мужчины плачут. А то, вроде бы, говорят, что нет. Кстати, да, мы да. говорим тут просто о такой, такое, как бесполое Да, да, ребёнок, А ребёнок. вот здесь как бы, э, ну, это, конечно, отдельная тема, эти вот нюансы воспитания девочек и мальчиков, и кто для них мама, кто для них папа, и ну, всё это, это по Ну, вот одна, да, это большой разговор. Вот одно из тем, таких вот, то, что Вика напомнил, да, mm -hmm. это то, что э, с раннего детства ребёнку говорят, ладно, плакать, мальчикам плакать нельзя, мужчины не плачут. Вот что с этим, Николай Васильевич, сплакнуть можно? Да, конечно, но ребенок, он, что мальчик, что девочка, во всяком случае, именно осознание себя как личности, но чисто научные данные, где-то у ребенка появляется, то есть это опять-таки этапы созревания мозга, появляется где-то в 12-14 лет, у, у девочек чуть раньше. У мальчиков чуть позже, ну, примерно в этом возрасте. То есть с 3 до 7 лет, конечно, ребенок, он просто ребенок. И здесь очень Но, вот этот очень важный момент. Проявлять свои чувства, и мальчик должен, потому что если его, опять-таки, воспитывать, что он должен зажимать себя и не проявлять свои uh -huh. чувства, то это, это закрепощенность, замкнутость, она, несомненно, перерастет и пойдет с ним во взрослую жизнь, и появится такой черствый тип, черствый, который и сам не может проявлять свои чувства к другим людям, и, скажем, будет бояться, когда другие люди будут проявлять какие-то чувства к нему. Поэтому скованность, закрытость – это действительно очень плохо, и, кстати, это вредит, как, скажем, по жизни, но взаимоотношениям. Но это физическое здоровье. И это очень мощно влияет на физическое здоровье. Именно поэтому в том числе у мужчин более часто бывают инфаркты, инсульты, и они умирают именно от проблем сердечно-сосудистых заболеваний mm -hmm. в связи с перерастанием этих эмоциональных закрепощенностей mm -hmm. уже в физические болезни именно. В общем, пусть мальчик плачет, если ему хочется. Mm -hmm. И этого не говорить вообще всего. А, ну что, дорогие друзья, я бы хотела вот все-таки вот эту вещь, помните, я вам рассказывала про то, что mm -hmm. мне очень-очень понравилось у той же вот Марии брасковской психотерапевта, Одно упражнение, которое поможет детям опору в жизни получить. Ну, о том, что детей нужно обнимать, как можно чаще целовать, все знают. И вот иногда вы себе напоминаете, когда вы ребенка обняли, и он с вами, вы положите вот руку между лопаток и просто ему скажите, я тебя держу. То есть, таким образом, вот говорят, да, формируется вот этот скелет опора. То есть, вот ребенок растет с опоры, что у него... За спиной что-то есть, защита. Что есть, защита. Mm -hmm. Желаем вам, чтобы ваши дети выросли счастливыми и довольными и ушли от, от вас подальше. От нас всех, да? да. Но ну, чтобы любили при этом. То есть что? любить ребенка это не значит э, потакать абсолютно всем его прихотям. Ну и э, напоследок мы хотим поставить небольшой... Э, следующий раз мы поставим небольшой ролик. Да. Или ссылочку бросим сюда, где вы можете посмотреть достаточно интересный ролик. И со следующего четверка... Мы начинаем небольшой такой цикл, может быть это будет всего 3 или 4 лекции, да. может быть даже меньше, а уже о более старших детках. С 7 до 14. Разброс достаточно большой. Разница между 7-летним и 14-летним ребенком есть, но она скорее больше физиологическая. Потому ну, что в 14 лет, как обычно, да. ребенок понимает, что он уже взрослый. ну с головой еще, пока... еще пока с головой еще <UK> пока вот чего и здесь проблемы спасибо вам большое за то что вы были с нами и пожалуйста пишите поддержите нас в нашем таком замечательном начинании дети наши все до свидания спасибо всего доброго